срали в данном бою, но ничего страшного. Ну что ж, друзья, вот и мои руки наконец-таки добрались до Бравл Старс, да, наконец-таки я э, установил себе данную игрушечку, э, разобрался как мне можно поиграть на ней э, с моего ПК, да, так как я не любитель телефонов и игр с телефонов. Игрушечка все-таки, ребят, достойная, не только телефонов, но и ПК. Потому я все-таки выкрутился, нашел способ, да, и сегодня, ребятушки, будем играть в Бравл Stars. А кто это у нас тут сразу же на главном экране? Это, ребятки, бравая девчушка Шелли, да, с которой мы, собственно, и начинаем. Может быть, я неправильно ее называю, но так этого персонажа зовут Шелли. И, как вы видите, я только что начал играть. Буквально несколько рангов я поднял на Шейли, да, то есть у меня ранг пятый. И на... мне дали еще одного героя, такого как Нита, да, вот с таким вот медведем. Но я пока что м -м, за нее или за него не играл. А, пока что предпочитаю играть за вот эту бравую девчушку, да, Шелли с дробовиком, которая выносит всех на ура, мне в принципе этот геймплей понравился Так, ну и давайте-ка попробуем все-таки а, поиграть, а так как я начал играть в эту игрушечку, я сделаю на нее более подробный обзор, да, сделаю отдельное видео и, конечно же, подробненько об, об этой игрушечке все расскажу Ну а пока давайте посмотрим на а, геймплей Игрушечка уже относительно не новая, 2018 года выпуска Но, ребятки, не менее интересная и набирающая популярность Ну что ж, ребят, хватит уже болтать Давайте посмотрим, а, что у меня здесь есть Здесь, я так понимаю, мои основные, да, то есть а, характеристики указаны Мой прогресс, да, а, мои ранги, а, мои очки То есть славы, я так понимаю, да, в данный момент у меня 40, я открыл открыл этот сундучок и у меня на пути, ребятки, открытий новый герой, то есть боец под именем Кольт. Вот его-то я и хочу. Да-да-да, то есть только-только братишка Скретча установил. У него буквально еще не прокачанный аккаунт, как вы видите, но небольшие достижения есть. Так, вот тут у нас в этой кладочке магазин, здесь, я так понимаю, все у нас за... Накопленные денежки, да, приобретаются, может, даже за реальные денежки, скорее всего Да, это нас пока не интересует, с этим можно разобраться Тут у нас бойцы находятся наши, я уже показал эту вкладочку а, Играем мы за шели. Тут у нас общение, мы можем создавать а, свои клубы, вступать в клубы, да, в какие-то интересные и так далее Ну и здесь мы можем почитать, я так понимаю, все новости а, по данной игре Все обновления, которые на днях должны Выйти. Я думаю, ребят, с этим несложно будет разобраться. Здесь у нас какие-то кейсы, я так понимаю, да, то есть э, накапливаем какое-то количество определенных кредитов и открываем вот эти вот кейсы. То есть здесь нужно собрать 10 звездных жетонов за первую победу в различных событиях, чтобы открыть большой ящик. И здесь у нас, ребятки, нужно собирать тоже 100 жетонов, чтобы открыть этот ящик. Так, ну что ж, давайте то попробуем, э, уже пособираем эти жетоны. Так, здесь на что? Монеты а, нужны, чтобы улучшать бойцов. Замечательно, монеты можно найти а, в ящиках. Так, здесь на что? Кристалл нужно, чтобы а, покупать... Ящики скины и другие предметы в магазине кристалла можно найти в ящиках и купить в магазине за реальные а, денежки Да, друзья, ну что ж, пока братишка Скретч начинает, ребятки, выпишите свои комментарии Если вдруг братишка Скретч будет делать что-то не так, обязательно помогать Я уверен, что из моих телезрителей есть те, кто уже достаточно профитней в этой игрушечке, чем я Поэтому, ребят, жду ваши комментарии, да, то есть, возможно, они мне помогут а, в дальнейшем, в дальнейших моих начинаниях в этой интереснейшей игрушечке да, то есть подсаживаемся на Бравл Старс, друзья, и начинаем. Давайте сыграем обычную игру, а, обычная игрушечка у нас, я так понимаю, а бой а 3 на 3 игрока. Ну вот, у нас 6 игроков найдено, и мы сейчас а, попробуем. Играю, ребят, с компа, и не всегда совсем а, хорошо это получается через эмулятор, да. Не всегда в нужные стороны поворачивается моя, значит, Шейли, а, чтобы выстрелить куда нужно, да потому что, я не знаю, управление кривовато на самом деле почему-то, я не знаю почему, но управление здесь немножечко оставляет желать, конечно же, лучшего да, да, да, вот вроде бы даже попадаем в кого-то по чуть-чуть да понемножку. А тут меня а, сбоку какими-то бомбами пытаются забросать, да? Вот этот вот типок он кидает всегда какие-то странные бомбы, от которых желательно убегать и меня уже выносит. Да, ребята, Brawl Stars это прежде всего командная игра. Ну, что я вам рассказываю? Вы и так что знаете. Так, давайте сконцентрируемся, ребятки, на том, чтобы валить всех подряд, да? Кого мы только сможем. Кого мы только сможем. Кто у нас в этих кустиках? Блин, надо... Уворачиваться от таких атак, но почему-то а, мой персонаж решил не уворачиваться. И мы начинаем все заново. Да, давайте, ребятки. Надо прорываться, все-таки. У меня есть ультра-атака ультимативная, да. То есть надо врываться просто, если есть такая атака, да. Нужно пытаться врываться. Нас сейчас тогда, поб... Нас сейчас иначе, победят. Да, то есть от бомб мы уворачиваемся. Вот эти кристаллы, я так понимаю, надо, наверное, оттаскивать куда-то себе на базу или еще куда-нибудь. Или же просто нужно их за... захватывать, да, то есть тогда будет счастье. Но у нас пока не получается, у нашей команды, да. то есть. Ну, как получается, так получается, друзья. Что я могу сделать? То есть это мои, можно сказать, первые шаги в данной игрушечке. Так, ну что ж, начинаем. Обратный отчет пошел. Я так понимаю, это уже а, на, вы... на выигрыш идет, да. То есть а времечко закончится и будет определено, кто уже выиграет в данной игре. В данном противостоянии. Так... Вроде кого-то пытаемся выносим, но этого нам недостаточно. Надо, это, надо ребятки, много зачем следить. И за перезарядками, и за всем-всем-всем в данной игре. Проиграли мы, да. То есть до этого, когда я играл в одного, показатели были немножко другие. И побеждали мы гораздо чаще. Но это, ребятки, чисто случайное стечение обстоятельств. Давайте пробуем еще боевочку, да, то есть ничего страшного, без проигрышей, не бывает побед. Давайте еще одну боевочку накатим, да, то есть по окончании каждого боя нам дают, видите, вот эти вот медальки, да, то есть жетоны так называемые. И жетоны у нас разные, бывают это жетоны с черепами, бывают жетоны вот с такой вот звездочкой. Если что-то вдруг братишка скретч упускает, да, то есть вы непременно мне об этом пишите в комментах, жду, ребятки, ваших комментариев. Все комментарии я читаю, буду руководствоваться вашими словами. Советами. Так, ну а мы продолжаем, ребятки, продолжаем. Опять у нас тут вот три шейли, я так понимаю, да, команда из трех девчонок, да, то есть сейчас мы будем с дробовиков стараться здесь всех расшатывать. Иногда подглюкивают у меня почему-то, не могу сказать почему. Ну, скорее всего, есть на это какие-то причины. Да, вот этот тип у нас бомбочки постоянно разбрасывает. Да, да, да, так, так, осторожно, почему-то у меня иногда бывает, что мой персонаж вообще не идет или его станет или что-то в этом роде. Так, все, выдвигаемся, а можно быстрее здесь бегать? Так, так, так, натягиваем титиву посильнее и выносим, да, всех супостатов. Так, отлично, вроде пока получается. Так, да, то есть суперудар у меня накопился, да, у этого типа есть тоже свои суперудары, у этого типа кольта, да, то есть я... А, если вдруг накоплю на эту серию, успею, то я на него накоплю. Возможно, буду пробовать за него играть. Но я не знаю, ребят, кто здесь самый имбалантный персонаж. Напишите, пожалуйста, братишки, Скретчу, в комментариях, чтобы было понятно. Так, у меня тоже сейчас ульта накопилась. Да, отлично. Но меня убили, к сожалению. Но ничего, мы свой вклад внесли. Как следует продамажили там всех. Так, выдвигаемся. Три шели у нас. Вот сейчас почему-то даже мой персонаж вообще даже не двигался. Мы сейчас видим, да? Я не знаю почему. Вроде давлю на все клавиши. Так, бомбочки, сейчас не взорвутся, и тогда мы двинемся туда. В эту заварушку, да. То есть бомбочки, я не знаю, что с ними можно делать. Так, так, так, куда? Еще, почему мой персонаж иногда вообще не идет вперед? Так, ну давайте посмотрим, как у нас теперь прокачалась наша шелли а, Давайте глянем на ее характеристики Я так понимаю, надо характеристики подтверждать Или я, может быть, ошибаюсь в этом плане, да? То есть нажмите а, для подтверждения снова То есть если я еще разочек нажму, мы прокачаем шелли да, я так понимаю Но я бы, наверное, все-таки, друзья, по а, руководствовался бы вашими советами в этом плане То есть подскажите, пожалуйста, чей, на ваш взгляд, персонаж является самым топовым и мега меганагиб Будущим. А, братишка, скрэч, естественно, будет его периодически прокачивать, Потому что я так понимаю, что это очки у нас общие. И тратить мы их будем, ребятки, с умом. Мы можем выбрать столкновение. Одиночная или парная? Давайте попробуем столкновение, полет фантазии. Я так понимаю, что мы сейчас будем именно э, в одиночном столкновении играть. Э, э, все ли верно, я даже не знаю. Поиск игроков 10. Это, наверное, скорее всего, типа королевской битвы, что-то что типа этого, да? Ну, давайте попробуем, ребятки. Браун Старс, скорее всего, в королевская битва, но я не уверен. Так, я так понимаю, а, мое бессмертие закончилось, но как-то все равно непонятно идет управление моим а, оружием. Как-то, да, немножко корявенько, да, то есть я атакую, немножко мне это не нравится Так, так, так, этот чувачок меня решил раздамажить, да, я так понимаю, из своей пушечки Но мы его сейчас попробуем из дробовичка У кого это быстрее получится, если честно, я не знаю Тут как-то, наверное, по-любому можно э, регенерировать, да, вот это, например, что такое? Это прыгать, да, мы можем Отлично, вот тут мы подпрыгнули, перешли сюда И меня завалили, я так понимаю Это у нас конец По крайней мере наш конец И можно выходить из этого боя, потому что это у нас Типа королевской а, битвы Все принято, понято, поэтому ребятки выходим Да, то есть место шестое Ребята, какой ваш самый интересный режим В Brawl Stars? Пожалуйста, пишите в комментариях Я почитаю и посмотрим Ну что ж, ребятки, давайте еще разочек попробуем Сыграем, значит, в игру захвата кристаллов Да, и посмотрим, на что же способна наша Бравая девчушечка под названием Шелли, да, то есть я ее пока что не прокачивал Вроде как у нее ранг пятый Ну, ранги я сейчас не знаю, на что влияют А вот то, что прокачивать персонаж Здесь точно, ребятки, можно просто нажать Вот сюда, да, то есть зайти в а, Характеристики, вот прям можно отсюда нажать Улучшить, и мы улучшим, да, то есть Улучшение производится нажатием вот на эту Вот кнопочку, да, то есть повысить уровень силы До а, второго У нас прибавится здоровье, атака и супер а, Урон, так, а у нас Ну, наши ниты, значит, какие показатели 3 800, атака, урон, кстати, неплохие И супер урон а, Медведь, ну, нет, допускай пускай пока нас подождет Да, то есть мы непременно поиграем попозже Это понимаю, это у нас а, Возможность а, выбора Нового героя, да, то есть забрать бойца Кольта, мы теперь можем, да и я наверняка сейчас попробую. Да, то есть, да, друзья, получили мы замечательного бойца Кольта под названием, да, то есть, таким наградой пути с два 2, второй сезон из девяти бойцов. Выстрел из револьверов Кольта. Невероятно точные Отлично. Наверное, мы все-таки попробуем. Сейчас за этого бойца сыграем. Шелли, конечно, неплохая. Я ее прокачивать не стал. Я просто думал попробовать еще какого-нибудь бойца. А уже поз позже будем думать, друзья, кого мы будем прокачивать. Потому что очки улучшения, я так понимаю, едины для всех. Ну что ж, вот такой у нас братишка Кольт. Стрелка. И давайте попробуем То есть у него здоровье, кстати, значительно ниже, да, чем у других бойцов Атака от пули Не супер урон от пули Давайте попробуем, выберем этого бойца Да, друзья, достижение у нас небольшое есть Ведь мы только-только начинаем Ну и, ребятки, от вас, конечно жду советов Как начинающему игроку в Бравл Старс Что я делаю не так Пожалуйста, друзья, пишите Я все читаю, на все обязательно обращаю внимание Так, ну что, погнали, братишка Коль, попробуем повыносим сейчас своей супер атакой а, вот так он, значит, атакует у нас. Сразу несколько выпуская снарядов, да, в одну цель. да да опа, а тут еще один боксер, да, боксер, ну нифига себе у него урон. Он просто-напросто боец ближнего боя. Он нас так вот просто застиг и расшатал. Боксер, конечно, боец очень хороший ближнего боя. Просто-напросто выносит. Да, с кольтом надо уметь играть, потому что боец достаточно интересный, но... Необходимо уметь играть просто с ним Это вам Мишель, которая палит беспорядочно из гробовика Здесь нужно уметь точно настраиваться А в случае, ребятки, с тем, что я играю с компа Это гораздо сложнее, наверное А может быть даже гораздо удобнее Так, медведь, иди отсюда Медведь, иди отсюда Иди отсюда, зажал меня, гад такой Нифига у него урон я так понимаю, это просто призванный боец. Так, красная команда уже набрала. Блин, как бы отобрать у них преимущество? Надо как-то уметь отбирать преимущество. Блин, медведи, идите отсюда! Как отбирать преимущество у команды, друзья? Подскажите, пожалуйста, если кто в курсе. Я немножечко не понимаю этого. Надо как-то здесь на центре, что ли, тереться или, или что-то в этом роде. Ой, боксер, боксер, пошел вон отсюда. Я так понимаю, опять красная команда у нас забирает наше преимущество. Так, иди сюда, вот он побежал от меня, Короче, все преимущество, ребятки, мы просрали в данном бою, но ничего страшного, ребятки. Мы только начинаем с кольтом. Как-то, ребятки, у меня пока что не вяжется. И да, то есть я даже не знаю, как дальше продолжать играть с кольтом или все-таки с дробовиком. С дробовиком как-то мне поинтереснее, да, то есть и а, поприкольнее, да, на данный момент. Да, то есть тем временем мы заслуживаем ранка номер три. Вот, и это очень-очень хорошо Пока что еще ничего не открываем Боец Кольта, я не знаю, пока что мы будем играть тогда не за Кольта А выберем стандартного бойца под названием Шейли, да? То есть ей играть как-то, мне кажется, попроще Как, ребятки, вам еще раз говорю, что пишите, пожалуйста, кто ваш любимый персонаж из Бравл Старс И братишка Скрэч, возможно, обратить на это внимание И попробовать поиграть за кого-либо еще Так, что, ребят, идем кто-то в кустах по-любому есть? Кто-то в кустиках здесь прячется по-любому. Кто-то в кустиках затаился. Как же далеко этот парень стреляет, а? Из своей базуки. Так, ты попал, братишка, ты попал! А ну вылезай из кустов, и попал, чувак! Зря ты сюда зашел. Так, я смотрю у красных преимущество, потому что мы не помогаем нашим. Так, держи это она ушла она пошла на отхилку так держи держи держи держи под подсанчик раздаем раздаем людей так я пока не вижу преимущества пока я не вижу преимущества никакого преимущества определенного никакого нет у нас так меня сейчас вынесут оно и правда, почему меня вынесу? Потому что мало у меня в КП. Когда мы возвращаемся на базу, вроде хпшечка восстанавливается. Получай. Да, блин, она тоже свою ульту использовала. Свое супер-пупер оружие. Да, блин, чуть-чуть мне не хватило, чтобы ее расшатать. Так, уже у красных преимущество. Ну вот как же так бывает, да? Как так бывает, да? Разодись! Красная команда опять лидирует, у меня какие-то ракеты летят. И я не знаю, как отобрать преимущество тут вообще. Как же отобрать у, у противника преимущество? Определенно как-то это можно сделать, друзья, но не получается. Бой окончен, не в нашу опять-таки пользу. Как могли, ребят, мы так боролись, но у нас не получилось, не получилось, друзья. Ну, ничего, думаю, в следующий раз получится. Так, так, так, еще два очка в копилочку. И что может... Почему у нас 0 из 200? Я не знаю, что эти жетоны означают вообще. Возможно, это у нас... Тот самый дополнительный опыт, да, или дополнительные очки, которые нам дают, если мы, например, долго не играем, прав ли я, ребятки, в этом утверждении, пожалуйста, сообщите мне об этом. Давайте попробуем в одиночном режиме столкновение, полет фантазии. Да, попробуем одиночное столкновение, сейчас устроим, напоследок, посмотрим, что у нас из этого получится, друзья. Да, играем за шели, то есть, как мы начали этим персонажем, так и продолжаем. Просто-напросто я к нему уже попривык чуть-чуть, и попытаемся сейчас что-нибудь донаспределять. Чего вот в этих ящиках интересно? Ой, их надо долго ломать очень очень долго очень долго надо ломать эти ящики очень долго держи боец невидимого фронта так что это за книжечка а это мы хп увеличиваем это мы типа прокачиваемся Это мы прокачиваемся друзья 4 400 у нас четыре на получай на получай получай супостат получай не от меня не убежишь стоять говорю о, отлично книжечку мы забираем у типа это что у нас типа зона сужается да тут же прыгнуть можно отлично о подбитый подбитый подбитый робот идет подбитый чувачок надо его добить отлично добиваем книжки забираем пять интересно кто там еще против нас И что, столкновение заканчивается, что мы видим? Я лучше всех, друзья, ни хрена себе. Я даже не думал, что получится даже такое сделать. Да, ребятки, бывает, конечно, и такое. То есть, внезапно так вот. Новичкам, ребятки, иногда везет. Пишите, пожалуйста, свои комменты по этому поводу. Как же братишка Скретч докатился до такого, что он в первых буквально боевочке точнее, не в первый, а второй. Вы сами все это видели. Занял первое, совершенно первое место и нагнул всех супостатов в этом режиме. Ну мне это, ребятки, нравится, да, то есть очень-очень классно. Пишите, пожалуйста, свои мысли по этому поводу. Завоевываем немножко опыта, завоевываем медалик, и прокачиваем своего персонажа в этой замечательной игрушечке под названием Бравл Старс, друзья, да-да-да продолжаем играть. Ну, ребятки, конечно же, интересует ваше мнение, что вы думаете по поводу э, игры на моем канале, такой как Бравл Старс, то есть э, мне нужна ваша поддержка, ребятки, э, и это меня будет очень сильно мотивировать к дальнейшим моим действиям в этой замечательной игрушечке. Стоит мне дальше играть или нет, зависит от вас. Давайте наберем на этот видос хотя бы 150 просмотров и 50 лайков, э, чтобы братишка Скретч продолжал дальше пилить видосы по этой замечательной игре, возможно даже будем э, делать что-то необычное Обычная, типа, гайдов, там, я не знаю, если это, если это, конечно же, возможно для данной игрушечки, может быть, даже на стримы перейду.